Чурос – костные палочки из теста, жареные во фритюре, посыпаны сахаром и подаются вместе с шоколадным соусом для окунания. Уже давно являются рабочим завтраком или послеобеденной закуски в Аргентине. Они быстро завоевали популярность в Южной Америке своими липкими маслянистыми чарами. История чура древняя и почитаемая. придавая закуски почти мифический статус. История начинается не в Испании, а в Китае, где португальские купцы впервые попробовали ютьяо, полоски соленой выпечки, обжаренные в масле, которые традиционно едят на завтрак в Китае. Португальцы воссоздали этот деликатес в Иберии, добавив сахар вместо соли и представив теперь привычную звездную форму в виде полосок. Так и родился Чуро. Чуро берет свое название от чурских овец, рога которых... Как говорят, напоминает форму полосок. Это были испанские пастухи, работая в горах неделями и месяцами. У них не было доступа к свежему хлебу. И поэтому они использовали идею ЮТИАО, используя только муку, воду, масло и открытый огонь. Тем временем, конкистадоры, в ЧУРУС, в Южную Америку обратно привезли шоколад и обильное количество сахара, превратив простые палочки в сладкое лакомство. Оказавшись в Южной Америке, чура продолжил развиваться от простой тонкой палочки к более богатой начинке, в зависимости от региона. Например, аргентинцы предпочитают сдой сидалечи, бразильцы шоколадную начинку, кубинцы любят чура с начинкой из гуавы, мексиканцы сдой сидалечи или ванилью. В Уругвае возникла пикантная комбинация чура с сыром. И тем не менее, в юго-восточной Испании их по-прежнему едят с солью, а не с сахаром, как ближайший родственник оригинального Ютиау. Если вы вдруг оказались в Токумане, вы сможете удовлетворить Чуровскую жажду в кафе Мистер Чуру Токуман. Адрес в описании. Спасибо за внимание. Если вам понравилась моя кулинарная история и вы хотите продолжение, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ждите новых кулинарных историй. Ваш Александр.